Добрый день, с вами Черная Борода, и сегодня я вам расскажу, как, как поставить на свой телефон или планшет root-права. Для этого нам понадобится подключенный телефон-планшет к компьютеру через USB с включенным режимом отладки. И вот такая вот программа, как Kingo Root. Для того, чтобы включить режим отладки в планшете, заходим в, в информацию о планшетном ПК. Нажимаем два раза на номер сборки, потом заходим в параметры разработчика и ставим галочку в пункт отладка по USB. Потом, когда мы это все про проделали, заходим в KingRoot. Как видите, у меня здесь небольшие неполадки, поскольку у меня по планшете уже прописаны root права. Собственно, что такое root и что оно дает? Root дает возможность сменять часовое значение в любых приложениях, изменять информацию в любых системных папках, удалять, добавлять новые системные папки и смотреть скрытые папки системы. Заранее предупреждаю, если вы что-то неправильно сделали и у вас что-то случилось с телефоном или планшетом, я не виноват. И разработчик Кингрут тоже не виноват. Вы делаете все на свой страх и риск. Здесь у вас появится менюшка с вашей моделью телефона и информация о нем. По центру будет кнопочка ROOT. Щелкаете на нее и ждете пока Рут пропишется на ваш телефон. При этом телефон может несколько раз перезагружаться. В этом нет ничего страшного. И потом, после окончания всех перезагрузок, у вас появятся права суперпользователя. В общем, в общем на этом все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал в ютубе, с вами был Черная Борода.